Градиент! Еп, градиент! Просто с кейсом! Привет, это я лысая башка. Дай пирожка. В этом ролике вы. Ты, мой подписчик, забираешь у меня у человека 40 тысяч рублей. Это вновь самые дорогие прокачки подписчика на Ютубе. Огромная просьба, не пропускай это вступление, потому что тут будет мега-мега важная инфа, чтобы потом не было глупых комментариев. В этом ролике продался не я. Как вы обычно пишете, человек продался, продался ты мой зритель. Как это произошло? Мы выпустили два бомбезных и дорогих ролика, где мы прокачиваем подписчика на 40 и 45 тысяч рублей. Они собрали огромное количество лайков. Помимо всего прочего, мне написал Вилдроп. Сообщение было примерно следующим. Человек, мы тебе скидываем деньги, ты сам закидываешь на аккаунт подписчика, чтобы не было никаких сомнений в подкрутке и так далее. И делаешь прокачку. Все, что выведешь, то выведешь. Никаких абсолютно ограничений нету. Но единственная ссылочка на их сайт, они попросили в прикреп оставить поэтому ссылка будет но было еще одно условие и оно самое важное потому как вилдроп мой постоянный спонсор но после этого мы возможно с ними вообще всякое сотрудничество прекратим поэтому я иду в банк они попросили меня пополнить на аккаунте подписчика по промику который будет также в прикрепе это промик человек 08 но у меня в голове появилась следующая теория типа они могут отследить деп и либо убрать шансы либо как-то сделать чтобы дроп был нечестным эти ролики Максимально честные, то есть здесь не мой аккаунт Здесь аккаунт саба и мало того, что мы инвентарь прокачиваем Так мы еще и сайт проверяем Поэтому по этому промику я не буду пополнять Как обычно, я буду пополнять с промиком Потому что, ну типа, камон, сумма большая И с промиком это будет вообще интересно Но буду пополнять по промику, который у них висел на главный По которому я депл всегда Вот этот промик, он будет на экране вместе с ссылкой И вот э, сейчас у меня огромная к вам просьба Пожалуйста, не пропускайте ее Ибо я делаю прокачки среди своих случайных под подписчиков Не выбирая там друзей И так далее, в общем, но ну, это все честно Я понимаю, что есть хейтеры, они всегда будут Но в любом случае Самое главное, я перед вами честен, что прокачка Вообще ни от кого никогда не зависела и не зависит И весь дроп подписчики себе забирают В общем, просьба заключается в следующем Я прекрасно помню И знаю, что вы не любите, когда Человек продается, но Прокачки инвентарей вышли на новый уровень И депы уже идут от 40 тысяч рублей Когда отметка лайков перешагнет В 5 тысяч, то есть если На этом ролике мы собираем больше 5 тысяч Или 5 тысяч лайков Следующий деп уже будет 50 тысяч рублей Возможно на твой аккаунт Поэтому поставь пожалуйста лайк, чтобы прокачки Стали еще интересней. Они нифига не дешевые, если мне сайт Предлагает скинуть денег, чтобы я залил Сабу, не тратя своих при этом Кровных денег, почему нет? А и у, у меня вопрос к вам следующий. Если вы не против того, чтобы мы работали по такой схеме, я не говорю за вилдроп, я говорю за другие сайты, потому что попробую написать еще кому-то, но это будут прокачки. И ограничений по выводу никаких абсолютно не будет. Если вы не против этого, чтобы в прикрепе висела ссылка, промик, я думаю, он не кусается, и поэтому сильно напрягать это вас не будет, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий, что нет, мы не против. Если вы против, также оставьте свое мнение в комментарии, Потому что мне важно знать Какого рода вы хотите эту прокачку увидеть Но при условиях, которые я озвучил выше Мне кайф, потому что я не трачу своих денег Мало того, на вот таком контракте С сайтом я не зарабатываю Абсолютно, ну вот, ни копейки вообще Эти ролики нужны для продвижения канала С подобных видео у меня Очень много новых зрителей появляются Поэтому в ущерб заработку я делаю Развитие своему каналу И ни копейки не получаю В общем, ребят, рубрика реально крутая На, на которой человек не зарабатывает Поэтому я попрошу вас инвестировать лайком под этот ролик, ибо чем больше лайков, тем больше будет сумма, и тем больше у меня будет подписчиков. В общем, ребят, еще раз просьба, пожалуйста, напишите, против вы или нет идеи рекламы сайта, когда мне на карту скидывают деньги, я депаю, ну, типа... Это прокачка, это честная проверка Ну в прикрепе висит ссылка Ничего не меняется, абсолютно, но я не трачу денег В общем, я делаю для вас контент, я качаю в ваш инвентарь, еще раз приятного вам Просмотра, надеюсь рубрика понравится Уже третий видос, блин Поддержите торпедным лайком Я реально стараюсь и трачусь на этот Контент, сегодняшний день исключение, но два прошлых ролика реально, как я и говорил Рекламой не являлись, и там были Мои деньги, то есть я потратил 45 тысяч рублей За два видоса, нифига себе Всем еще раз огромное спасибо за просмотр, за поддержку. Спасибо, что посмотрели такое долгое вступление. Мы начинаем Погнали! Как я выбрал подписчика на этот ролик? У меня на ютубе выходили рубрики подгоны от подписчиков, но что-то потом мне как-то их стало лень просто снимать. Я позавчера, вот реально где-то ну позавчера, может три дня назад захожу в трейды, и там высветился человек, которым уже в подгоне светился. Чтобы вы не думали, что это подстроенный или это мой какой-то друг, реально посмотрите предыдущий подгон от подписчиков, человек с мегабит, мегабайт там был, по-моему даже в двух рубриках. И инвентарь у него не такой дорогой, я такой думаю, хм, человек мне донатит просто, чтобы засветить в ролике мне реально приятно я такой думаю дай-ка мы ему сделаем прокачку я добавил его в друзья в steam кстати после этого видите фрагмент покажу чем не скинул трейд я в любом случае сейчас примут при вас кстати после этого мы с ним перешли в АК. опять же вся переписка будет что все чисто кристально, и никаких подстав постанов нет реально я делаю прокачку у вас мы примем сейчас его трейд и переходим уже на аккаунт спойлер я на него уже зашел единственное придется заходить через steam принимать трейд потому что в браузере у меня уже другой профиль короче вот этот трейд здесь Здесь очень много наклеек, Мегабит, тебе огромное спасибо Я думаю, после этого ролика ты поблагодаришь меня У нас такое обоюдная благодарность будет Но здесь реально много наклеек, за что тебе огромное спасибо Мне не только Мегабит Трейд отправил, там много трейдов висит но Я хочу ролик отдельно снять, где все это буду принимать Скоро он, кстати, будет А, вот, принимаем обмен Так, а, а у меня нет, у меня вещь, у меня нет места в инвентаре, прикинь Окей, okay, э, я думаю, сейчас справим проблему. Так, ну, в принципе, э, я 60, короче, наклеек засунул в хранилище, поэтому место появилось. Вот, Мегабит тебе огромное, спасибо! А, только что этот обмен я поменял на деньги. Вот, ну, короче, переходим на его профиль и смотрим, что интересного там. Ну что, ребят, э, вот, в принципе, его профиль. Я зашел давненько, уже и немного посмотрел, что тут есть. А почему я, в принципе, решил его прокачивать? То есть он мне скинул э, достаточно много наклеек, но инвентарь у мне такой годный. То есть здесь всего лишь извилин и нитро. Это 200 рублей наклеечка у него их было больше, но он скинул мне, и я такой, типа, окей. А дальше из интересного гадюка, да и в принципе все, то есть э, скинов у человека особо нет, и я такой, это нужно чуть-чуть исправить. Кстати, давай небольшую пасхалочку здесь оставим, ну, типа, а реклама. Если что, я у него в друзьях, потому что мне нужно было с ним связаться в ВК, я его добавил в Стиме, чтобы ему написать, а то потом теории заговора начнете выдумывать. Кстати, немного отредактировал сейчас его профиль, и теперь, короче, вот эту пасхалку буду на каждом профиле оставлять. Хотите, не хотите, но извините, это будет рекламка канала. Типа, смотри, прокачан байт человек. Везде это буду делать. Это Блин, это реклама за 40 тысяч рублей. Да, why not? Не моих, конечно, а сайт, но тем не менее. В общем, переходим на сайте, заходим. В принципе, ничего особо интересного на профиле мегабита, мегабайта. Елки-палки, нет. А сегодня появится. Надеюсь. Надеюсь, что вот что-то выпадет. Так, ну что, заходим. Я сейчас чуть-чуть свет включил, просто как-то сильно темно, наверное, было. В общем, зашел на аккаунт. Вау! Это круто! Он, кстати, открывал здесь кейсы, и что-то не особо повезло. У меня там, к сожалению, и штатив стоит, поэтому так приходится делать. Но, в любом случае, у него есть ссылка. Так, у него, у него, его зовут вроде Витя, надо имя посмотреть, а то некрасиво. Да, все верно, подписчика Витя зовут, я себя поменьше сделаю, с вашего позволения. Так, ну что, пополняем. Еще раз напомню, что они хотели, чтобы я пополнил по вот этому промику. Человек 0.8, он на 40%, он для этого ролика создан, потому что админы закинули денег на карту, чтобы я залил их на аккаунт. Но, блин, я боюсь открутки, подкрутки и чтобы все было кристально чисто Мы этого не делаем Хотя там 2% больше, но тем не менее Также я мог бы прокрутить барабан Используя этот промокод, то есть по промику тоже можно прокрутить Но я не хочу полить этот аккаунт вообще, поэтому делать я не буду Надеюсь, за это лайк вы поддержите, потому что возможно после этого сотрудничество сайта можно сказать пока а, Мы пополняем по промику так, ER28, ER23 Каждый ролик пополняю, 38%, он у них на главный висел, по нему, а не по тому, который выдали Это будет честно 40 тысяч, поехали Банковская карта, саракет, Егор, данные прячь, оплатить, подтвердить, оплачиваем Баланс пополнил, 55-200 на балансе, слушай, промик, и неплохо нас бустанул Саракет залетел, все прекрасно, но с промо плюс 15 тысяч приятно Так, ребят, перед открытием еще раз напомню, что ссылочка на сайт в там же промик, кому интересно, пожалуйста Промик абсолютно новенький, я по нему даже не депл, хотя меня просили Фух, погнали! Админам отдельное спасибо за то, что дали возможность не тратить денег, но записать годный контент Это Реально очень круто а, Так, первый класс Кстати, а он же дофига стоит, подожди Слушай, ну с первого кейса 2500, нормально, пойдет Конечно, это никак. мне пламя выпало Ну про эту историю я уже Рассказывал, что это было Ну то есть просто так на аккаунте ютубера Ничего не выпадает, это ясно а, Выпало пламя, мы кстати пламя не вывели, а вывели нож Но 2500, кстати, неплохо Вот что я заметил по вилдропу Если ты депаешь огромную сумму Ну то есть 40 тысяч, это реально большая сумма С нее офигенно выпадает С бесплатных кейсов, то есть бесплатки Здесь выдают вообще нормально, достойно И мы это много раз проверяли на аккаунтах а, сабов. Ну, как много, это третий раз, но, тем не менее, все три раза бесплатки себя офигенно показывали. Поэтому могу сделать вывод, что бесплатки здесь более-менее выдают. Тем не менее, что мы сейчас будем делать? А, у нас уже 57 каб, я уж потерялся, я думаю, что Скоростной Зверь выпадет, ладно, валентность. А, вот эти все скины, которые сейчас дропаются, мы именно сейчас их продавать не будем, мы продадим их после того, как они выпадут и посмотрим, сколько будет на балике. Хотя подписчик мне писал, я читаю комментарии, наверное, это странно, да, что ютубер читает комментарии, у себя под роликом, но я это делаю. И мне написали: типа: Человек, а выводи все, что дропается с бесплатных кейсов, а на остальное типа можешь рисковать. Как по мне, это не очень логично. По той причине, что ну типа с бесплатных кейсов может ничего не выпасть. Ну, типа, либо выпадет, но на 1010. У нас депозит 40 тысяч. Да, первый ролик в прокачке я там вывел 15. И меня реально захейтили за то, что я подарил подписчику 15 кусков. Я понял, что вам это не нравится, поэтому сейчас мы будем в этом. Ролики уже начинаю даже с этого видоса выводить поинтереснее, ну то есть если прям что-то крутое, то выводим. Ну вы из меня захотите за то, что я рискую, окей, я это делать не буду. А хотя что я вообще об этом беспокоюсь? Это мой канал и будет так как я захочу. Ну вы мои зрители, поэтому вы мной полностью управляете. Если вам не нравится, мы будем выводить много. Хотя я реально стараюсь вывести как можно больше. Например, в прошлом ролике я хотел получить медузу. Если бы я ее получил, то подписчик получил бы и медузу и падение Икара. Это было было бы 30 тысяч плюс Медуза. Но, к сожалению, не получилось, хотя я старался, реально старался. А тем временем нам, нам нифига не везет. Вот я сглазил, только сказал, что Виллдроп неплохо показывает себя на бесплатных кейсах. И вот такая вот история приключилась. Треугольник, до свидания, осадок, здравствуйте. Ну что за фигня-то? Наверное, нужно было депать по промику, который мне выдали. Блин, вот будет прикольно. Я ни в коем случае вас не байчу, но если действительно по промику они... Запалят, что, типа, какая-то активность странная Ну, может быть, у вас будет подка... Хотя нет, нет, это все... Это бред, потому что после того, как я запишу ролик Я в любом случае ребятам напишу Типа, я записал, все ок или не ок Ну, как получилось Я об этом им напишу Поэтому, ребят, не надейтесь, что промик даст вам какую-то привилегию Потому что после ролика я в любом случае админам отпишу Единственное... Блин, реально, они мои постоянные спонсоры Они покупают интеграции И я очкую, что после такого мува они не будут со мной работать вот за это я переживаю, кстати, но 2000, если он дропнется, да, 2400, я уже прекрасно знаю цены. А единственное, хочется пить, что характерно, блин, хочется очень сильно пить воды. Я думаю, сейчас поставлю открываться шестой кейс, уйду, тем более шестой кейс, он тут самый интересный, который мы можем себе позволить. И с вашего позволения схожу за водой, я реально хочу пить. Меня дико сушит, скажу я вам, и в общем-то, давай-ка сделаем вот так. Просто, как, как это говорится на стримах, вот, вот. На твич-стримах, типа, пусть стул заносит. Ребят, я за водичка, Лайв-формат. Путешественник, кстати, неплохо, девяточка. Но это маловато, потому что, кстати, за ваше здоровье и за мои просмотры. Я, честно говоря, вначале увидел путешественника, только потом цену. Он не должен так мало стоить. Ну, окей. В любом случае, это не, не последний шестой кейс, но маловато. С шестого кейса маловато. Блин, нам все... Че... 9К это мало шестого кейса, хотя он по факту стоит сколько? 25 тысяч? Но это мало, типа шестого кейса, это вообще ничтожно мало. Фу, хорошо зато водички попил. Так, а это неплохо, а вот перчи это прям, ну, змей. Ну перчи это хорошо, перчи это 4 тысячи, это мало. Тем не менее, кейс стоит, да, 25К нам выпало на, получается, я не вижу из-за из этой стойки, на которой свет стоит. Получается на... 14 тысяч рублей, неплохо. Слушай, даже больше, чем 50%. Нормально. Короче, продаем все, у нас получается 74 куска. Это вообще ощутимо. это прям хорошо. 74 тысячи. Блин. Это, наверное, самая жесткая прокачка, потому что мы никогда с такого балика не стартовали. Что, сразу божести, апгрейд пока. Но нет, это слишком жестко. Я весь балик не хочу проигрывать. Поэтому давай-ка попробуем все-таки три штучки. Блин, надо же поддодуматься было. Покушать перед роликом великий демон! Здравствуйте, вой! Мы ушли в небольшой плюс. На балансе 82 тысячи рублей. Вот вы меня просили делать жесть. Давай-ка сразу подписчику в начале ролика на большом проценте попробуем. То есть, ну вот, я ориентируюсь по комментариям. Как вы меня просите, то я и делаю. Прям в начале ролика. Сразу апгрейд на нож за 50 тысяч рублей. Заходит гуд. Не заходит тоже, год, потому что баланс есть и шансы у нас будут Бонусного баланса больше нет. Вы меня просите, я делаю. Если что, продоньте, но я читаю комментарии. Типа, большой шанс на апгрейд, окей. 47%. В любом случае, в этом ролике деньги не мои. Я буду рисковать. Так, давай на мой любимый кейс для инвесторов. Превратим Витю, собственно говоря, в начинающего инвестора CSGO. Надеюсь, что-то дорогое. Если дропается бой, конечно, мы его выводим. Кайман. Но тут как бы... Жопа, дорогие друзья, здесь. Но зато... А, я думал мы в топе, а мы не в топе, окей Странно, что мы не в топе, хотя с бесплатных кейсов выпало гуд. Ну, ладно. Кейс Ректора. 5000 стоит, рискуем. Но, типа, в этом ролике реально хочется порисковать. Если он даже будет небольшой, ну, зато какой-то крутой дроп, надеюсь, выпадет. Главное, чтобы в этом ролике мы не вывели 5040. Такое, в принципе, тоже может быть. Потому что я рискую, а что у меня не продают скины? 51к, вроде все нормально. А давай-ка замахнемся вот так. Не, ну, типа, ролик зато получится интересным, согласитесь. В любом случае... Мы хоть тысячу рублей-то подписчику выведем. Кстати, два вулканчика Азимов статрек говно, по-моему. 42 тысячи, ну, блин. Депали 40, на Балике 43, да? Ты мне зачем два раза предлагаешь? Продать-то, это, конечно, здорово, если Балик бы Х2 сделал, ну ладно. Что есть еще из дорогих кейсов, что, в принципе, в теории может нас окупить? Кейс Маршалла, 10 тысяч, поехали. Наверное, Витя зайдет, потом ролик будет смотрите такой, неужели это все происходило на моем аккаунте? Я скажу, да, Витя, спасибо тебе за твой трейд, а за это респектос и 40 тысяч. 000... Твои 4700 кольчуга неплохо, но мало, этого определенно мало, два кейса Маршала заряжаем. А, какая вкусная вода, еще раз. Та же кольчуга. Ну, кстати, да, но это маловато. Ведь, а прости меня, я проигрываю деньги на твоем аккаунте. Фух, но, шутки-шутками, мы уходим стабильно в минуса. Сувенирная чаша, это было бы отлично. А это сувенирная чаша? Так тысяч. А что так? Она реально так стоит? А почему так дешево? Чаша за 5К, ладно, я думал, это будет дороже. Мы в дерьме. Реально, мы прям в полнейшей попе. Я хочу посмотреть, что тут есть. Мы, знаешь, с тобой как делали? Когда хотели скрафтить медузу, делали вот так. Я понял, что эта идея вам не заходит, и для этого нужно больше балик. Медуза минимум стоит 121к. А в этом ролике по попробуем, что есть еще. Посейдон, бабочка. Может, видите, волны за 100 тысяч как-нибудь попробовать сделать. Не, ну вообще, сейчас бы на апгрейдах немного по Играться, потому что нас, нас подслило. От 60 тысяч. Рентгены, градиенты. Кстати, за ВП вы меня ругали, которую я не выводил. Но за ВП это был мем, типа, мы делаем апгрейд на Медузу, и вы такие, лучше бы вывел градиент. Я, на самом деле, немножечко с этого прогорел, потому что, действительно, по такой логике можно было написать, лучше бы просто скинул чело 40 тысяч на карту, и все. Это было бы годно. Мы делаем двадцаточку. Даже давай попробуем пятнарь сделать на лоу проценте. Так, не 150, а пятнарь. Сейчас были сливы, в теории, до да процентов апгрейд должен зайти, на самом деле, любой. А а! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что-то не туда нас понесло. 15 тысяч рублей. Во, нож. 4К. Пробуем 23. Он 100% взлет, потому что мы в минусе. Ну, то есть, если он совсем прям нас так бы слил, это было бы жестко. Здесь читаемо, это плюс-минус алгоритмы КБшки, я это уже понял. Продаем 15 кусков, 23 на балансе. Можно, в принципе, пойти, не знаю, на какой-нибудь э, золотой кейс, но он стоит, но он стоит дофига. Давай пробуем какой-нибудь кейс за 200 рублей открыть. Но вот такие кейсы я, на самом деле, не хочу включать в, это, в эту прокачку, потому что, фактически, я хочу что-то заапгрейдить подписчику годное. Ну, либо выбить, но в основном это все, всегда заапгрейдить, потому как, ну, типа, кому он это апгрейды, мы выбираем цель и идем до нее. Фух, не, если, конечно, выпадет какой-нибудь, не знаю, вой, это будет Годно. Типа, это уже даже апгрейды не нужны, но... Нам, нам выпадают скоростные звери за 6000 рублей. Окей, понял, на балике 6К. Можно тайное попробовать? Единственное... Блин, у нас остается 6300. Пум-пум-пум-пум. Давай-ка все-таки попробуем заапгрейдить, потому что можно слить. Я очень сильно за это переживаю. Цену, допустим... Давай пробуем 18 тысяч. Вороненная сталь. Опять же, я, конечно, надеюсь, что апгрейд зайдет, потому что мы слили в теории много. Но... Блин, я что-то сейчас не понимаю мемов от сайта, поэтому улынам тоже не хочется. По хотя бы 28%. Ну, то есть у нас 6300, мы слили... слили все без... Как это было? Это просто... О, это было на границе. Я реально думал, все, окей. Но, Витя, все ок, шансы есть. 18 тысяч на балансе есть. Слушай, у меня складывается ощущение... Все-таки давай тайные пробуем, что это... Это может быть первый ролик. Вот заме заметил, да? Ссылочка появилась, все, без выводов. Дай тайные. 7,990. У нас остается десятка. Все-таки можно попробовать зафигачить на апгрейдах. Еще тысяч, я не знаю, сколько. Ну, тысяч, наверное, 30... Рентген. Градиент! Епа, градиент! Просто с кейса! Вот вы меня, вы меня! Вы меня просили! Вы говорили, вот зря! Я только! Фу! Я, я только зашел в апгрейды. Я вам показал этот градиент. Я, я, я такой еще. Вы меня! Блин, я, извините! Я такой еще, вы мне тогда говорили за этот градиент, и типа, получше бы вывел. Окей! Окей, окей, нет, окей Хорошо, без вопросов Этот градиент мы забираем Ну, то есть, вы хотели Вы меня просили Типа, ой, не забрал И причем, мем, это не аккаунт ютубера Я задеппал не по промику Который мне дали Это выпало просто на аккаунте подписчика Я человек, который сам э, Постоянно думает о каких-то, знаешь, своеобразных Теориях заговора и так далее Ну, то есть, ну, типа, тайный кейс Стоит, э, сколько? Он стоит 700-800 рублей. И тебе выпадает... Где он? Я, я же его не продавал. Да, и тебе выпадает AVP-градиент за 59. То есть фактически это x сколько? Не, мы сейчас посмотрим это x сколько. Калькулятор. Смотри, 59 тысяч мы делим на 800. Это x73. Это немного. Может быть это возможно. Но, может мне где-то по IP... Фигачит. Ну, может, нереально по IP долбят. Ну, типа стайного кейса, градиент. Нет, с другой стороны, даже если это повышенные шансы. Но ну, вот на полном серьезе говорю, что это рандомный подписчик, который мне трейд отправил, которого я просто запомнил. Ну, то есть, я не знаю. В любом случае, это халява для вас. И я думаю, видите сейчас без разницы, шансы это или нет. Но это не все. На балансе есть еще 18 тысяч рублей то есть фактически мы закинули 40 к на на балансе в инвентаре 59 тысяч рублей мы окупились плюс сколько плюс 20 -ка. ну округляем на балике баллике тысяч, если мы сейчас с баланса делаем допустим я не знаю сколько 18 ну давай попробуем 40 это дофига 3, 35, это должно быть 50 процентов я не буду в этом ролике рисковать и хочу посмотреть. Нет, это тоже... Это, это маленький процент. Вы же, вы же не любите, когда рискую. На, на своем аккаунте, ладно, мы на аккаунте Саба. Огненный змей за, на 54%. Если он заходит, мы его забираем. И Витя не просто в плюсе. Витя получает 60 тысяч АВП-градиент. И огненный змей за 30. Это почти 100 тысяч рублей. Просто за то, что он скинул мне трейд. Ребят, это... Реально, сейчас будет жесткое заявление, но это самая дорогая прокачка подписчика на YouTube, которая только есть и будет. И если вы дальше продолжите фигачить лайки, рекомендовать видео своим друзьям, а кстати мой канал YouTube нифига не продвигает, поэтому, пожалуйста, рекомендуйте ролик друзьям. И если этот ролик наберет 5000 лайков, следующий ролик по прокачке будет на 50 тысяч рублей, полтинник. Все это зависит от вас. С вас 5000 лайков, с меня 50 ру тысяч рублей. Возможно, именно тебе, вот ты сейчас сидишь, кушаешь, да, приятно тексте аппетита съешь, Смотришь, а ты получишь полтинник. прокачку на полтинник. Поэтому все в твоих руках. Инвестируй лайки в человека. Так, поехали. 30 тысяч огненных змей. Позорла счастье. Как, вот реально, как это было близко. Ну вот, ну серьезно, я абсолютно не расстроен, но... У нас на балике авапа градиент. Мы ее забираем. Так, я надеюсь, он тот ставил трейд. Я не буду строгать этот трейд. Блин! Ну елки, ну, ну я хотел градиент. Ну ладно, вы просто меня фигачили за АВП градиент, что я не вывел. Я вот прям хотел показать, типа, вот она. Хорошо, коготь, мраморный градиент, 58 тысяч. Таких прокачек не было на моем канале никогда. И такого дропа мы не выводили даже в предыдущих прокачках. Витя! Коготь, мраморный градиент выводится прямо тебе на аккаунт. Сейчас просто ждем, после этого мы с Витей созвонимся. Фух, ребят, инвестируйте лайк, пожалуйста, это... Ну, я не потратил ни копейки. Да, скинули денег мне, я закинул их видите. Такой оборот денег получается. Но, тем не менее, кстати, у нас есть бабки... We have money? Я не знаю, что на деньги Можно дать кейсики попробуем. Я очень сомневаюсь, что нас сейчас окупит, Реально, я прям фастиком подлоблю. 60, ну да, скорее всего, оно просто будет нас сливать. Тем не менее, мы выводим градиент подписчику. Блин, кто, кто когда-то думал, что будет такое? Я все-таки, вы реально можете заметить, что комментарии человек читает. Ибо я не пошел сегодня до Медузы, я вывел градиент. Фух, 14 минут, и нож будет на аккаунте. Мне интересно, сколько он стоит в стиме. Окей, просто, просто сидим и ждем. Кстати, если вы будете депать на вилдроп и вы задепаете по моему промику, шанс, что вилдроп еще раз даст такую возможность прокачать вас на уже полтинник, потому что мы наберем 5000 лайков, я у вас уверен, выше. То есть, кто хочет депать, там ссылочка и промик. И следующая прокачка будет интересней. Выдохнули, принимаем нож. Ребятушки, обмен принят. Я хочу увидеть лицо Вити как можно скорее, мы сейчас с ним созвонимся. 84 куска! Вот это, вот это прокачки! Ну, типа, здесь 84 продавался он за 68 тысяч. А, красота какая. Мне нравится, когда скины э, сайтов стоят дороже, чем на сайтах. Мужики, я не знаю, ну вот серьезно, я не знаю, как вас попросить. Вот э, вы говорите там, это все нереально. Ну как это может быть нереально? Вот аккаунт подписчика, вот коготь, мраморный попу, градиент, за 84 куска, как показывает Steam. И мы сейчас будем смотреть настоящие живые эмоции. И вы мне говорите, что это нереально. Просто мне обидно. Я... Ну, я реально с ролика не заработал Ни одной копейки Ну, типа, будут просмотры, монетизация отключена Я просто получаю плюс подписки И рейтинг каналу Ну, естественно, дальше, когда будут закупать рекламу Я ценники буду ставить выше Потому что будет, надеюсь, больше подписчиков Это, блин, ну это самая крутая рубрика И за нее вы пишете, что, типа Это все постанова и так далее Мне обидно, реально, вот в комментариях Отвечайте тем людям, пожалуйста, кто пишет, что это все Неправда и так далее Мне за это обидно Звоним Вите, я, я надеюсь что он обрадуется Хэ, круто да такой вот контент в контр раньше раздавали iphone и сейчас раздаем ножи Фух. блин но ну, я сам я сам за подписчика рад я рад что мы не слили потому что там был шанс на слив я уже там честно говоря расстроился алё привет привет а, получается тебя зовут виктор я правильно да а, да виктор привет тебе с ютуба да. сколько тебе лет Виктор? 26. 20... Будет сейчас в пятницу 20 числа. А, О у меня 21 первого день рождения, мы друг друга с тобой поздравили, ты мне трейд кинул, и эти небольшой подгончик. Да? да. Ты можешь зайти сейчас на свой аккаунт сам посмотреть? Блин, ну, через комп, но ну, ну, я ну, могу сейчас выйти из жены профиля. А, у тебя жена уже есть, а дети есть? Нет, детей нету, только жена. А, ну, значит жена уже тебе может подарок не делать на день рождения. Уже он у тебя есть. Так, да? Я жду, пока ты зайдешь, очень интересно. Да, там, я не знаю, свернулось, что-то нет. Я открываю Steam, пока сейчас грузит. Тут ноутбук просто ну, медленно грузит очень. Вообще, я не ожидал, что попаду, конечно, в ролик. Или еще ты в YouTube, да, меня закинешь? Конечно, и вот это вот наше с тобой интервью туда попадет обязательно. Блин, круто. Я это вообще не ожидал прям. Я как раз смотрел твои трейды и такой думаю, Ой, надо взять мегабита, потому что уже не первый трейд. Ты же мне не первый трейд кидаешь, по да? Да, не первый. Ну вот я и решил сделать небольшую ответочку. А вообще есть идеи, ну, что тебе нужно обновить, может, компьютер там или еще что-то? Да, компьютером пока не занимаюсь, у меня машина, думаю, все. Да, все в семью, все в машину. А, ну, значит, примерно понятно, куда деньги пойдут. Надеюсь, не в пустоту. Так, э, используйте мобильное приложение, пишет. Так, сейчас. Там, конечно, немного денег, но, тем не менее, я думаю, будет приятно. Да? Ну, хорошо, сейчас посмотрю. Ну, заранее спасибо. А ты вообще в CS играешь? Ну, просто мне интересно. Да, конечно. У меня опять тысяч часов. А, у тебя пять часов. Да. Ну, у меня звание там этот, Бикстер. А, нифига. Блин, что такое? О, все, наконец-то код. Вот. Так, так. А я сначала смотрю, ты добавляю, добавляешь, думал, блин, фейк какой-то, блин, давай профиль чекать. Думаю, блин, да вроде не должен, ну а обычно... Такое, такое раньше было, мои фейки всех добавляли. Да? Да. да я вот не ожидал, что вообще меня добавят ютубер там, что-то. Я написал, говорю, я думал, ты ошибся, там, может, нажал, что-то не то. Нет ошибся добавить друзья не того человека ну типа может что-то написать хотел или рейд принять я не знаю и нажал там принять Ты О, я наконец-то зашел. А, зашел да сейчас он грузит так инвентарь как он долго открывает я, я, серьезно тут тоже лежит у вас 4000 серьезно да но да. Ну, сильно дорого но тем не менее это, это что, серьезно мне? Да. Ничего себе, блин, реально, спасибо, <связано> не ожидал. Да ничего себе, не блог, 84 тысячи. Ну, самое главное, что хорошо тебе отметить день рождения, можешь накрывать стол. <связано> я думал, там, блин, рублей, не знаю, тысяча, две лежит. <связано> ничего себе, да ну нафиг. А, и такой еще вопрос, многие люди думают, что <связано> это все постанова, и я же тебя не знаю в реальной жизни, мы с тобой никак не... Нет, <связано> ну... Я тебе даже ВКонтакте ну, подписан на тебя, но ну, ты не принимал заявку, конечно. Вот так вот. Вот такой вот я часовой. Вообще, я ожидал реально, блин. Вообще никакая не подстанова, прям реально. Тебе огромное спасибо, что поучаствовал. Отдельное спасибо за подарки, которые ты мне скидывал. Да. Я спасибо. Что там эти подарки? Ну уже, блин, за 84. Офигеть, капец. Сейчас жена обрадуется, наверное. Огромное спасибо за участие. Если что, хочешь передать на YouTube, пожалуйста. Передаю всем подписчикам привет. Участвуйте в розыгрышах. Это не развод. Спасибо. Лайк, подписка. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Тебя с наступающим днем рождения. И тебя тоже. Я сейчас тебе напишу. Сладим, но я тебе также напишу. Спасибо большое. Спасибо большое. Так что поговорим... Вот Чтобы вы понимали, мне самому, я люблю радовать людей. То есть я люблю дарить подарки, особенно когда это происходит так. И мне максимально, я не знаю почему, но мне неловко в такие моменты. И если... Я где-то несу какую-то откровенную чушь, вы меня, пожалуйста, простите, потому что, ну, я себя чувствую некомфортно, когда я делаю такие, блин, подарки, вот, вы меня, если что, извините. А, и, видите, я надеюсь, там ничего лишнего не сказано, Но просто реально мне ну, неловко не такие подарки делать Это, конечно, приятно, но я себя чувствую просто как-то, не знаю, как-то неловко На душе реально круто, но, блин, просто у меня у самого эмоции, знаешь, короче, как будто ты мне подарили. И я такой сижу и типа, вот оно, вот оно, вот В общем, ребят Огромнейшее всем спасибо за просмотр, отдельное спасибо тем людям, кто лайк влепит, потому что полтинник скоро будет, и Вилдропу спасибо, что дали возможность реально записать такой контент без траты денег человека. Я надеюсь, реально получился крутой ролик. Если в прошлых видосах вы говорили, что типа вот, не вывел то-то, то-то, сегодня мы фактически вывели самый дорогой скин, который нам выпал, и мы не стали его не ни апгрейдить, ничего с ним делать, ну чтобы уже точно его не потерять. Это был я, человек, вам отдельное и огромное спасибо. Спасибо за поддержку этих роликов. Я вижу, как много комментариев, как много лайков набирается. И на душе мне от этого приятно. Я вижу, что я подобный контент делаю не зря. Главное, чтобы он зашел. Увидимся в новых прокачках. Это был человек. Я вас люблю. А Витя, тебя с наступающим днем рождения. Всем спасибо. И всем пока. <звы> мне вообще реально классно делать подобные ролики. Я типа, ну я вообще кайфую. То есть это вообще эти чувства не передать. Ты видишь просто, как другой человек радуется, и ты, блин, ты невольно сам улыбаться начинаешь. Просто хочется сказать спасибо вам всем огромное. Без вас не было бы меня, и теперь благодаря вам я могу делать кого-то счастливее. Это очень круто. Напиши в комментарии, если ты досмотрел до сцены после титров. Кому интересно, Витя буквально через минут, наверное, 15 пошел сразу в кс играть с новым ножиком. И вот эта вот штука, я думаю, останется тут надолго.